Так, надеюсь, от этого что-то Ай! Так, мне нужен. А ты не видел такого. такого... Из тебя, похоже, Во, она уже все не важно. Осталась последняя. Да я ничего не хочу сделать, просто есть. пойдем по... Привет. Ой, знакомый Слушай, молодой человек, я не советую тебе куда-то идти. Пойдем с тобой просто поговорим. Ой. Пойдем просто поговорим. Паве, Не надо бежать, слушай. Сейчас полнолуние обратиться ты не сможешь. А мой киджал тебя сможет превратить. Я смогу тебя убить. каждый день... Я не советую тебе бежать, ты просто мне должен кое-что отдать. Это такое Стоять на месте. О, Смотри мне в глаза, ты отдашь мне кулон полумесяца. Я живу здесь. Ты отдашь мне кулон полумесяца. Я знаю то, что это реликвия, но ты просто захочешь ее мне отдать. Не сопротивляйся. Вербены у тебя мало, поэтому думаю ты не хочешь умирать ух ты М -м -м. Я тут под... люблю люблю когда убегают ну и а когда я выкачу из тебя всю вербену и заберу кулон хлопцы идите достаньте его не бесите меня не испытывайте мое терпение мои силы на исчерпании. ты еще а ведьмак, использующий магию да я, я, я покажу всем ведьмакам, когда спалю всю их а, Так, так алё, я вот этот. Нельзя, я изгой. Не советую никому попадаться. глаза. алё, на... я, я изгой, алё. Я... Да, какая я мне разница? Изгой не должны использовать магию. Вампиры, найти срочно Ой. этого... А вот обратнее, сейчас его найдем. Ты прямо как тебя <сос> зовут? <занят? сос> Отличное ну, потом... время, чтобы найти оборотня, ведь в это время оборотни обращаются. Ну, Небольшое заклинание. Скоро а, он потеряет свой а рассудок, превратившись а в оборотня. Может он в другом районе, как вы думаете? Может, тут... я, я найду его. Это Где этот ведьмак? Меня эм а убить. Да. Убив эту фею, я смогу приобрести новую силу. Так что найдите мне ведьмака, чтобы он. А смог ты попытайся меня убить. Нет, это, эм... Ну не это, заставляй меня такое... выпивать твою кровь. Это... Ты... Ну, тебе напомнить, дорогуша, кто я? Шендер. Так я напомню, кто я. Чувствую где-то здесь. Вампиры. Этого Что такое? Хм. Думаешь, меня этим напугать? А вы слышите, как он уже Я гибрид. Он сейчас Я потеряет это... рассудок, когда начнет да. все его кости будут потихоньку ломаться. Полнолуние Где оно такое. Предложите ему дружбу. Да. Предложите да. ему дружбу. Обратим, лучше валять сюда. Предложите ему дружбу и взамен выдадите ему кольцо луны. Мне нужен... у нас нет... Обратим. не скоро полнолуние, ты уже скоро трансформируешься. У меня есть только кольцо солнца, у меня нет кольца луны. Я советую тебе... Давай просто Ух будем За эту красную пыль не сможешь выйти, а дай мне кулон полмесяца. И муки твои будут меньше, меньше из твоих проблем. Сюда вы зайти не сможете. Так что я советую тебе отдать. Магический клинок забирай души. Уверен, Она... вы... это слабее. Обойдешь ты это? Просто лучше отдай. Mm. Hmm. Может, Ах, ты глупец. Отдай а. кулон. Просто лучше Сто отдай. Эх, а. что, послал, да? Глупый. А. Дай кулон, как? глупое создание. Чуть -чуть. Я Можешь могу отпустить тебя, дай, дав тебе а. кольцо. Sh а. а. Кулон полумесяца. Угу. Ну, вы, друзьями я... стали врагами, да? Да. Я вас понял. Вампиры, идите сюда. Я хочу вам кое-что, да, я хочу вам дать силы. Зайдите Соу. сюда. Все, зайдите все... зайдите все в, мы... в этот... Зайдите сюда. Ты нас не обманываете? Нет, это цельная панда. Чтобы мне не мешали, теперь у меня есть все три артефакта. Это головы первородных что что? ведьм, это два кола из белого дуба и последний артефакт в, в оборотни. Первые стая оборотни полумесяца. У меня есть их кулон, а значит я смогу объединить их и воскресить свое тело. Да, не надейтесь, сюда выйти вы не сможете. И зачем мы же как бы твои братья? зачем ты нас запер? Вообще... Вы так и волны. не поняли. Вы так... ум, тупой, что ли? Повторяю еще один раз. Мак, long, Вы сами Против меня был... да, отпустили. Я, я думал, это Бегите. Спасибо а, большое. А, это не ум. А, а, это... Беги. Спасибо, Мак. Я О, замету я свои клея. следы. Это будет легче всего. Мне осталось только всех их объединить. И я тогда я смогу получить то, я получить то, что я захочу. А точнее свое... вернуть свое тело. И Куда тогда я всех лежу, их да. тут уничтожу. Не советую я вам... Это... Я не я... советую вам со мной сражаться. Кинжал может убить. Если я убью кого-то своим кинжалом, то тогда вы умрете. Вплевать, кто вы. Вампиры, гибриды, трибриды. Этот клинок специально создался, чтобы вас убить. Надеюсь, вы понимаете, да, то, что трибрида нельзя убить. У вампиров, если что, есть суперслух, если не знаю. Да, да. да, вот именно. И супернюх. Ну, это уже у других. Так... Артефакт. Мне нужно положить где он, где сюда. Расцветает. Не люблю я рассветы. Угодно. Нужно вернуться к нему.